Привет, друзья! Я очень рад с вами сегодня быть. И я хочу показать вам то, как будет сниматься наш будущий клип Бэкстейдж и, конечно же, в первую очередь познакомить вас с частью нашей команды. Давай, ты будешь первый. Тём, расскажи немного о себе и расскажи, что ты сегодня будешь делать с такой интересной махиной. Я здесь механик камеры, по ассистент, нашего оператора-постановщика. Собираю камеру, подсказываю ему, как управлять с камерой. Спасибо тебе большое, потому что Дани мне все это вчера рассказывал. И я правда очень благодарен. Вот прямо от чистого сердца Не Работает вообще. Да, любовь, что за слово цепляется, не я оператор-постановщик на этом клипе. Я составлял смету, арендового оборудования, собирал команду себе для того, чтобы сделать клип на песню 13. Мы ее немножко, как я понял, видоизменили. Ну да, такая расширенная версия, чтобы да. слушатель мог узнать. Можно сказать, в итоге ты режиссер, менеджер, все в одном, да? Ну, я оператор Поэтому это если меня можно таким человеком-оркестром назвать Это очень-очень украочная версия Тебе понравилось, что там шпотные движение? Нет Здесь я... Помогаю, привожу гостей, которые уже сами приходят. По-своему снимаю. По сейчас сейчас будут тоже какие-то фишки, когда они скажут. Вот, классики, штуки, через которые тебя тоже будем снимать. В общем, спасибо тебе большое. Для меня правда каждый важен, поэтому я э, всех снимаю, чтобы люди, которые будут смотреть этот клип, знали, кто его делает, знали Класс. своих героев. Я начинающий коммерческий визажист. Uh -huh. Я уже имею опыт работы с актерами на видео, съемках, на съемках каких-то клипов, фильмов. Что ты будешь делать сегодня? Лиди за тем, чтобы ты всегда был на высоте, чтобы у тебя не жирнилась кожа. Прекрасно. Спасибо тебе большое. В отличие от прошлого клипа, это более такое внутреннее состояние души, таком надломном, депрессивном. И я хочу это передать не только через музыку, не только через красивую картинку, но и через язык жестов, наше тело. Мне кажется, но больше всего это может передать. Да, Еще один человечек, который всегда будет сегодня за кадром. Ирюша, расскажи, что ты сегодня будешь делать? Я сегодня буду снимать все происходящее для того, чтобы сделать из этого мини-бэкстейдж-фильм. А? Как это? Сегодня я буду получается, помощником, ассистентом оператора и, ну, и гафером частично. А -а -а. отвечаю за свет, ну и также по мелочи буду помогать получается, механику камеры. Конец, это конец клипа на песню 13. Все очень устали, я выдох, все подны, какие-то странные танцы наркомана, тысячи дублей. Но это получилось очень круто, и я хочу, чтобы ты реально ждал этого момента вместе со мной премьеры клипа. Спасибо.